Всем привет! Сегодня будем готовить блюдо с баклажанами, которые по праву считаются хорошим помощником в борьбе с лишним весом. Ингредиенты: баклажаны, помидоры, моцарелла, оливковое масло, черный молотый перец, чеснок, соль и базилик. Баклажаны нарезать кружочками. Посолить и оставить на 10 минут. На основании помидоров сделать надрез крестом. Положить в миску и залить кипятком. Оставить на несколько минут. Измельчить чеснок. Нарезать моцареллу кружочками. аккуратно снять кожицу, делается это очень легко. Нарезать томаты кружочками, смазать форму маслом и выложить поочередно нахлёст баклажан, помидор, моцарелла и через раз чеснок. Присыпаем черным крупномолотым перцем и спрыскиваем оливковым маслом. Запекаем в духовке до 20 минут. Приятного аппетита!